Мерхабак, канал Махошкеллиннис, Бен Бека, их Штудыха Андерфакультет Добро пожаловать на мой канал, я рада вас снова видеть. Сегодня я не буду демонстрировать, как я разговариваю на других языках. Просто хочу поделиться своим опытом изучения различных языков. Я просто обожаю изучать различные языки, и это мое хобби, и мне это очень нравится протяжении многих лет я начала э, изучать и накапливать постепенно опыт как же правильно что нужно что помогать что не помогать что нужно делать э, что более эффективнее я для вас оставила хронологию этого видео э, по времени если же у вас нет времени и э, не хотите тратить свое время или интернет то можете сразу нажать э, э, первый же вопрос э, задают мне большинство случаев, какие же языки ты знаешь. Я начала изучение языка с первого курса, первый мой опыт изучения иностранного языка был, это немецкий язык. Я его начала с первого курса по третий курс изучать, а дальше со второго курса я еще хотела изучить турецкий язык, изучила со второго курса по третий курс и в данное время я изучаю английский язык вот так и началась моя путь к интерес к разным языкам и на протяжении изучения этих языков я поняла то что мне было легко изучать и совмещать турецкий и немецкий языки потому что они на латынском языке. Все проблема началась э, тогда, когда я начала изучать английский язык. Я уже знала немецкий язык, и мне было очень легко спутать разные слова, потому что английский и немецкий у них есть общие слова, которые одинаково одинаковые, но произносы по-разному. И для этого мне пришлось немало мутиться, и мое произношение до сих пор не, остается немецким. Для того, чтобы изучить какой-то язык вам не обязательно э, знать всю его грамматику и забивать себе голову да, этим. Э, достаточно то, что вы знаете определенные слова, есть э, дежурные слова, их не превышает 500, и если вы знаете 500 слов, вы довольно-таки можете понимать, о чем идет речь. Э, и, для, например, вы поехали в другую страну, и в первую же очередь... Закройте глаза и подумайте, о чем вы будете спрашивать. Конечно, в первую очередь вы не будете там, говорить о философии, или о политике, или же о религии. В первую очередь вы будете знакомиться. И это правильно. То есть для того, чтобы на другом городе, на другой государстве выжить, или спросить, чтобы вас поняли. Необходимо просто знать, зароваться э, и сказать, какая у вас проблема. Я хочу изучать французский, испанский, корейский и э, арабский языки. Я поняла то, что э, если изучать похожие на, по структуре языки, то довольно будет легко. И для того, чтобы изучить французский, испанский, для этого нужно сначала изучить английский язык, а потому что их корень идет с одного, да? И для вас будет очень легко, потому что некоторые слова очень похожие. Например, в моем случае при изучении турецкого языка я не чувствовала такую вот... Чуж мне не очень-то было тяжело, потому что э, я сама э, кыргызская и знаю мой родной язык кыргызский, и я могу свободно, э, даже если не изучала ни, э, ни азербайджанский, ни узбекский, ни казахский, я их понимаю, что они говорят и о чем идет речь, потому что все они туркоязычные языки. А также я знаю русский язык, и я ее изучала в школе, поэтому э, я смотрю еще сериалы на украинском языке. И я прекрасно понимаю, что они говорят, даже если я никогда не изучала украинский язык. Поэтому вам необходимо для начала подумать, какие же языки вы хотите изучать и для чего. Первый же очередь нужно смотреть ставить цель, для чего вы изучаете этот язык, не зная, куда вы направляете, для чего, вы же не будете идти. Поэтому важно знать вашу цель при изучении этого языка. Второе, это грамматика. При изучении, конечно, иностранных языков, в первую же очередь, говорят о грамматике. Я думаю, это неправильно, потому что, если вы помните, мы все практически строительства класса, изучали английский язык, и в первую же очередь они нам говорили изучить грамматики и представляли такие темы грамматики, которые мы никогда не могли понять. Вы, когда были ребенком, вы никогда не изучали грамматику, и вы изучали язык, слушая и понимали о чем идет речь. Поэтому, я думаю, грамматика ⁇ это последнее, что я буду изучать. Для того, чтобы вот хорошо и правильно говорить на другом языке, обязательно, ну, обязательно нужна грамматика. Но я бы не рекомендовала ее сразу же при изучении иностранного языка браться за грамматику, потому что можете перехотеть изучить этот язык. Если это не увлекательно и не интересно, все таки вы забросите изучение этого языка. Поэтому можете вы например если вы поедете в какой-нибудь э, город и если вы скажете мне подать вода и хлеб они все равно поймут вас не переживайте если даже вы не изучайте неправильно сказали во окончании и э, вас все равно поймут для того чтобы изучить иностранный язык представьте что вы попали на море и должны оказаться в море этого языка. То есть, что это значит? Это значит, что ваш, э, все ваши окружение должно быть на этом языке. Вы проснулись, например, изучить английский язык, то ваш, вы должны просыпаться и увидеть английский язык. Вы, да, вы спите, вы должны на английском языке сказать «спокойной ночи». Вы смотрите на телефон, а ваш телефон должен быть на английском языке. Вы общаетесь с друзьями, они тоже должны говорить на английском языке и вы тоже. Для этого есть такие бесплатные приложения, которые могут с людьми из разных ста, э, стран и можете переписываться даже можете обделать по сделать все это сейчас доступно и также я бы рекомендовала вам слушать на иностранном языке музыку. Среди молодежи самый популярный стал Netflix. Можете посмотреть по Netflix такие фильмы, которые вам, вас интересуют, и лучше посмотреть тот фильм, который вы раньше уже смотрели, и посмотреть его на иностранном языке. Также вы можете смотреть фильмы в оригинале с субтитром на иностранном в языке. Если вы хотите, для начала вы можете смотреть э, его э, субтитры на родном языке, потому что вам э, для начала необходимо знать, о чем это говорится. Э, если я вам скажу... Возможно, вы сейчас э, не очень поняли, потому что Можете поняли слово «фастфуд», э, потому что это часто употребляется в различных э, языках, а другое можете вы можете не понять. А если представить вам рисунок, который говорит р чок фастфуд едектянис шишман уладектянис», теперь уже стало более, более понятливым. Поэтому я говорю, что необходимо знать и понимать, о чем идет речь. Если вы будете долго смотреть, и вы не будете знать, о чем речь, скорее всего, вы забросите этот фильм, и вам будет скучно и неинтересно. Поэтому не делайте так. Язык должен изучаться максимально интересным образом. Сделать так, чтобы что вам нравится. Изучение музыки. Давайте там читать, будете читать на иностранном языке, который там на слуху можно читать, аудиокнижки тоже есть. Хотите смотреть фильм? Смотрите его, потому что... Оно должно быть максимально интересным только для вас. Найдите те вещи, которые вам интересны. Если вы изучили какой-то язык, и со временем вас ничего не тянет в этом языке, вам неинтересно просто этот язык, со временем вы его начинаете забывать. Почему? Потому что... При изучении языка, может, что вашим целям стало? Может, это работа на новом городе, что нужно переехать, и необходимо вам данный язык для того, чтобы устроиться на работу. Или же хотите выйти замуж, или полюбили, да, полюбили того человека, и вам необходимо изучить этот язык. Или же вам нравится, у вас есть какой-то блогер, который говорит в этом языке, а вам интересно его слушать на оригинале. Повторяйте со временем, повторяйте, потому что язык забывается. Для того, чтобы начать и разговаривать, нужно просто знать дежурные слова. Это вы можете пробить в гугле 100 самых часто употребляемых слов в каком-либо языке. Вот, это все, что я сама использовала при изучении таких языков. Спасибо, что посмотрели. Если хотите поддержать меня, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Это будет продвижение этого канала.